Вот и начинаю я теперь шума, звука, тепло, вибран, как хотите назовите, изоляцию. Кто как позиционирует, смысл от этого не меняется. Внутри двери все помыл, высушил. Грязи вон налетело, сколько. На самом деле в двери грязно. Здесь вот стандартная виброизоляция сделана. Это непонятная фигня. Так, сейчас быстренько панельками. Нарежу и приклею. Все должно быть обезжирено для обезжиривания. Вот такой обезжириватель. Не растворитель. Такой лучше. Он, он при попадании на краску не разъест ее точно. Потому что все-таки обезжириватель. И лучше обезжиривает. Вот здесь я обезжирил. Подготовил квадратик. Сейчас квадратиками закидаю. И покажу, что получилось. А так без вибро-звукоизоляции. Ну, просто... Сами слышите, и в этом, хотел нехорошее слово сказать, не скажу, в этом поганом корпусе играет динамик, возможно, после того, что я сделаю, станет намного лучше. Так, в общем, случилась фиаско, стекло отклеилось от скотча и упало, слава богу, дуракам везет, оно не разбилось, поэтому стекло старайтесь убирать аккуратненько, все, едем дальше. Когда для себя делаешь, главное уметь вовремя остановиться. Я этого не умею, я скорее умею не доделывать. Начал шуметь, начал простукивать дверь. Ужас, барабан, и то лучше звучит. В общем, здесь все заклеил. Здесь стандарт пласт, вибропласт он, наверное, называется. Я не супер спец в шумоизоляции. Пытал я людей из Автоаудио студия, Оренбург. Слава богу, они дали мне ряд советов. Хороших спасибо им. Я к ним прислушался. Не то, что я слепо на поводу шел, но выслушал. Когда начал простукивать, заметил, что очень сильно вибрируют вот эти клипсы. Я их обклеил специальный непонятно называющейся изоляцией. Она напоминает так, сейчас покажу вот губка на клеевой основе такую же губку но на сплэне я уже наклеил вот сюда это я как бы советовать не могу сделать но так как вот здесь между стеклом щель получается полость вообще не герметизирована, а на эту полость работает динамик. Я хочу хоть какого-то звука добиться, поэтому я его обклеил. Возможно, это будет мешать стеклу. Возможно, она отклеится. Возможно, там будет грязь скапливаться. Но я вот так попробовал сделать. Что будет, потом расскажу. Заклеил все изнутри даже, все панели. И простукиваешь, они начинают вибрировать. Прям заметно слышно. Вот эту панель они, конечно, говорили заклеить с той стороны, со стороны салона, но, зная, что обшивка будет мешаться, я проклеил все плоскости здесь на самой панели, вот, чтобы они не вибрировали. А с той стороны потом сейчас закрою и проклею я немножко другой сплен, по-моему, называется. Пенка на клеевой основе. С этой стороны точно ничего не будет мешать. Здесь фактически же полость просто под стекло внутренняя полость и ребята тоже рекомендовали вот все трубочки вот так вот за... ну они рекомендовали хомутиками стягивать, я стянул просто изолентой и вот подложил опять вот эту губку на клеевой основе, чтобы вот это все не дребезжало сейчас еще вот обклею вот здесь такой же губкой вот эти трассы я уже обезжирил все и можно собирать закрыл панель и тут остапо понесло здесь вот эти окна заклеил виброизоляцией все вот эти тросики тросики сначала соединил между собой изолентой теперь обклеил еще здесь все провода тоже обклеил они были кое-где вот заводские видно вот кусочки маленькие. Видимо, в тех местах, где она задевала, они обклеили, но было очень мало. Все здесь, здесь. Сейчас хочу закрыть все это с пленом. И занялся картой. На карте столько простора для фантазии. Вот эта вещь слышно прибежит. Плоскости, где можно... Вклеить поролон. Поролон, кстати, ништячная вещь. на BMW он очень во многих местах используется. Там поплотнее он, конечно, не такой российский. Вот. Куда можно, его я тоже вклеиваю. Вот этот обклею, ну потом видно будет. Короче, что-то меня понесло. По итогу после сплэна получилось вот так вот. Очень сильно там как-то выпендриваться, вырезать все эти зигагулины. Уже сил, честно говоря, не осталось. все, вот здесь плен, внутренняя часть, вот здесь наружная часть внутрянки двери, а вот здесь вот, что я заметил простукивая, кстати, дверь, вот эта планка сильно очень громыхает, под нее я вклеил клеем для карпета кусок поролона, поролон, к сожалению, режется очень, не очень. Вот пролон здесь вставил. Кто-то скажет херней страдаю. Ну скажите это БМВ. У них везде, где можно, поролон и он, кстати, очень хорошо гасит. Ну не то чтобы гасит, поглощает всякие звуки ненужные. Вот вот этот пористый наклеил местами, он лучше клеится намного. С пен вот он как бы не особо. Может здесь прохладно? Так вот эти места и, и, и, и, и, и. Вот эта часть очень сильно громыхает. Под нее я подсунул поролон. Он его поддавил немножко. И теперь вибраций вибрации практически нет никаких вот посторонних шумов. А их было, кстати, невероятно много. Здесь провода просто так висели. И я не удержался. Сделал, как делают многие вот такую вот фишечку, потому что вот эта полочка красивая, которая открывается, она тоже. Вот сейчас она тихо стала работать, слышно это немножко вибрацию. Она вибрирует капец как. Можно было еще наклеить вот такой вибропласт, но ну и он нафиг. Вот это место, про которое я говорил, которое достаточно сильно мне не нравилось, стало. Стало вот таким вот, аккуратно, вот эта пористая штука, у меня руки в клею, не подумайте, ничего такого нехорошего, она прям по стеклу, как заводская, скользит, и тоже стекло, оно воспринимает вибрации, все эти от звуков, ну, сами знаете, вот там, вариант приложить стаканчик к уху, чтобы сильнее слышалось, здесь со стеклом такая же фигня, и вот, чтобы снизу лучше гасилось вот это, этот материал вклеил я. Ну, как поведет он себя, неизвестно.